Привет, меня зовут Сергей и сегодня наше видео будет посвящено инкубатору Теплуша, а конкретно Теплуша ИБ-100 с механическим переворотом. Их существует 5 разновидностей, поэтому в данном видео мы рассмотрим все 5 разновидностей, чем они похожи, чем отличаются между собой. Поехали. Итак. Сделан инкубатор теплуша из цельного пенопластового корпуса, то есть делается он, прессуется в прессформе. форме по качеству изумительный, просто плотный, толстый, сделан, ну, на самом деле я считаю это лучший инкубатор среди механических, но модель автоматическая среди автоматических, потому что сделан он ну, в каждом аспекте лучше всего, лучше аналогов. Итак, Верхняя крышка, есть два смотровых окна, посередине регулятор влажности, то есть тут такая вот крутилочка есть, вниз запускаем, открываем, сюда заходит свежий воздух и можно регулировать, если избыточная влажность, выходит избыточная влажность. Таким вот образом закрываем. Терморегулятор цифровой, с дисплеем, есть две клавиши для настройки, для всех необходимых настроек. Сбоку разъем для подключения в электросети, значит разъем съемный, это очень удобно. С обратной стороны находится вентилятор. И нагревательный элемент выпускается в ламповом или в теновом исполнении. Цифровой датчик температуры, что очень хорошо, потому как цифровой он более точный. В некоторых инкубаторах ставятся аналоговые, они менее точные. Вот. И вот в этом месте располагается у нас датчик влажности. То есть ну, в моделях, где он предусмотрен, он есть, ну, в моделях, где предусмотрен просто тут ничего нет. В принципе, по верхней крышке это все. Что касается основания. Точно так же... Так, это у нас коврик. О нем мы чуть позже расскажем. <coughs> Нижняя крышка. Значит, здесь есть отверстие под тарелочки для воды. Сзади вот так вот он выглядит. Для чего эта штука, неизвестно. Возможно, для красоты, возможно, что-то еще производитель придумает. Ну, а корпус также выполнен на высоком, высоком качестве, вот плотный, ну, очень хороший. Сбоку, вот сбоку с этого и с этого бока отверстие для механизма переворота, то есть внутрь вкладывается сетка, через эти отверстия веревочка продевается. Вот, потом есть вот такой коврик, он сверху укладывается и, ну, во-первых, в нем, в этом коврике есть дырочки для того, чтобы в тарелочке заливать воду. Вот видите, тут такой, такая картинка и показано, что 8 отверстий для воды, то есть с помощью колбы, которая идет у нас, вот в таком пакете прилагается, вот. сейчас вам колбу покажу. Вот, с помощью этой колбы э, вода наливается через эти отверстия. Э, вот. Э, вот в этом вкладыше э, располагаются, располагаются съемный шнур электропитания, о котором я уже говорил. Э, потом желтые э, регуляторы высоты сетки. Вот сетка у нас. Вот сетка, на концах которой вот эти самые веревочки, которые мы продеваем в корпусе через отверстия. Вот такие вот желтые регуляторы высоты. Как они, как они работают? То есть Здесь есть значок плюс и минус на них и посередине такая площадочка. Если, например, плюс, где используем плюс? Для инкубации гусиных яиц, например, да? То есть, если плюс, значит, у нас, значит, у нас сетка будет выше находиться от, от основания инкубатора. Сейчас я правильно сделаю, вот креплю их. Плюс, значит, сетка будет выше от основания инкубатора, значит, будет правильно и хорошо переворачивать гусиные яйца если например установить этот знак на уровне минус соответственно она, она сетка будет ближе к дну инкубатора и это вам будет способствовать для инкубации ну например перепелиных яиц которые не крупные вот их тут у нас в комплекте производитель 5 штук поставляет ну наверное Четырех достаточно, наверное, один будет запасной, так как все все теряется. Так, вот я сейчас вставил, входят, в принципе, хорошо. Так, что-то у меня тут не получается вставить плотно. Ага, все, зашло. Одна запасная, кину ее вот сюда обратно. Так, и что я еще не показал? Не показал я, вот инструкция такая вот достаточно простая идет. И, соответственно, вот эти тарелочки, тарелочки, которые укладываются в основание. Чем мне нравится вот конкретно такая структура? Тем, что в каждой тарелочке есть по две канавки. Вот они такие вот завихренные, интересные. Две канавки. И, соответственно, вот наличие именно стольких канавок дает возможность птицеводам и покупателям этого инкубатора, дает возможность очень точно регулировать влажность в нем. Допустим, у вас есть инкубатор, в который вы заполнили одну канавку. Одну канавку. Одна канавка дает определенную площадь испарения и влажность будет, ну, скажем, ну, условно, это может быть 5, 10, 15%, можем назвать любой величиной. Соответственно, если вы заполняете 8 канавок, значит влажность будет в 8 раз больше. Давай, давайте так, посчитаем, что одна канавка это 10% процентов влажности. Соответственно, вам легко будет сделать 60% процентов влажности, налить просто-напросто 6 канавок, заполнить водой. Сверху уложим вот этот выводной коврик. То есть, с помощью этого коврика чистка инкубатора будет более приятным событием. Сверху вот так вот укладывается сетка. А вот эти замечательные Веревочки пропускаются через отверстия. Пока это все уберем, нам не нужно. Веревочки пропускаются через отверстия. Вот. И чтобы произвести переворот, внутри сеты укладываются яйца, и чтобы произвести переворот, вам нужно просто подойти и потянуть за этот шнурок. Под действием сетки яйца переместятся с одного бока на другой. Соответственно, и здесь под действием сетки, как вы видите, вот такое будет перемещение яиц, соответственно, тоже с одного бока на другой. В принципе, функционально, просто и в то же время интересно и надежно. Данной, данного инкубатора есть пять разновидностей. Первое, почему они отличаются, это по типу нагрева. Есть ламповый, есть стеновый нагрев. Рассмотрим ламповый. Вот ламповый нагрев. Есть два вида. Просто ламповый и ламповый с датчиком влажности. В этом месте вот располагается датчик влажности. Конкретно у нас сейчас в руках с датчиком влажности. Эта модель просто отличается от той, ну естественно, ценой и возможностями увидеть влажность на блоке управления. Вот здесь помимо температуры вы еще будете, то есть тут как реализовано, показывается температура, потом влажность, потом день инкубации и потом время до следующего переворота. То есть, в, данном, в данной модели будет показываться уровень влажности. В модели, у которой датчик не установлен, просто она показываться не будет. Вот и все. Следующий вариант, который я хочу вам показать, это все то же самое. Точно такой же датчик температуры, точно такой же вентилятор, но здесь присутствует вот такой вот теновый нагреватель, то есть тепловой шнур. Он намотан получается четырьмя витками вокруг вентилятора. Тепловой шнур греет, вентилятор делает обдув и соответственно теплый воздух циркулирует по инкубатору. Так же как в модели с ламповой, здесь есть просто модель с с теновым нагревателем. Есть модель с теновым нагревателем и датчиком влажности, который вот соответственно в этом месте расположен. Точно так же, если у вас модель с датчиком, то влажность будет отображаться дополнительно на этом дисплее. И последняя, скажем так, пятая модель, то есть две ламповых есть, две теновых, то есть тен плюс влажность и лампа плюс влажность. И есть пятая, это теновая модель с датчиком влажности и вот вы видите такой у нее красный теновый нагреватель то есть она 12 вольтовая что это значит что возможность этой модели ее можно подключить к аккумулятору в комплекте к модели которая работает от аккумулятора идет три провода два вот таких провода и один блок питания как, как они работают я вам сейчас покажу Значит, здесь есть два разъема. Разъем для подключения к аккумулятору и разъем для подключения к 220. То есть в эти разъемы вставляется провод с крокодилами на конце, куда можно сразу же подключать аккумулятор. Он будет автоматически переходить от работы от 220 на 12 и от 12 на 220. И второй – это блок питания. Он подключается в другой разъем. Вот. Потом идет один провод, который подсоединяется к блоку питания и пускается на сеть. Соответственно, этот провод выставляете в сеть. А второй с крокодилами – вы подключаете к 12-вольтовому аккумулятору. Одновременно можно это сделать. И в последующем при пропадании сети, при пропадании напряжения, у вас инкубатор будет работать от аккумулятора. При появлении напряжения в сети, он автоматически перейдет на работу от 220. При этом в тот момент, когда... Он работает от 220, аккумулятор не разряжается. Итак, в данном видео мы рассмотрели инкубатор теплуша с механическим переворотом. Их есть на данный момент 5 моделей. Это ламповая модель, ламповая с датчиком влажности, потом с теновым нагревателем, с теновым нагревателем и датчиком влажности. И последнее, пятое, это стеновым нагревателем, датчиком влажности и возможностью подключения к аккумулятору, где переход происходит автоматически. Инкубатор действительно классный, сделан очень качественно и если сравнивать с аналогами, он ну, по моему мнению номер один сейчас по качеству, по выводимости, по набору функций. Если вам понравилось наше видео, которое уже, к сожалению, подошло к концу, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, там вы найдете еще много других хороших, полезных видео. И, естественно, оставляйте свои комментарии, пишите, задавайте вопросы, мы всегда ответим. Цены на все эти пять моделей вы найдете на нашем сайте, ссылка будет в описании. Всем пока!